Чтобы начать здесь раскопки В этом городе, где каждый первый Любимый прощен Где все ищут себя и свободных Мест на парковках И повсюду разбросаны клочья Старых знамен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 и никто не держал на воротах Тяжелых замков. Здесь был праздник, Праздник для тех, кто снаружи И тех, кто внутри. Субтитры а Почему ты не хочешь сказать то, что мог бы сказать? Почему ты тревожен и чем опечален? Почему не подходишь и не смотришь в глаза? Прошу, постарайся узнать, я тоже был местным. Помнишь дом на холме с красной птицей, так это был мой. Помнишь, как мы шагали всю ночь под старые песни. Я спою тебе, если хочешь. Ты тоже мне спой, Эй, будет праздник. Эй, надевая алый шёлк, Выходи во дворы, люди. Вновь зажигают свои фонари. Фонари! Фонари! Фонари! Спасибо. Ну вот, пасхальная тема, пасхальная песни И, конечно, хотел спеть «Лазареву в субботу» сегодня тоже пресс пасхальная, но, ну, в общем, тоже туда же. <связано> да, я насочнил эту песню таким образом. Я попал как-то в мастерскую скульптора Лазаря Гадаева, и там у него есть, всем, кстати, желаю попасть, это сейчас возможно, потому что там туда пускают, принимают, надо с Константином, Гадаемом связаться. И, в общем, у него есть скульптура, называется «Воскрешение Лазаря». И фактически ты видишь человека в, тву, ну, как бы в обычный человеческий рост, даже чуть меньше. И она такая, как это совершенно непафстная. Вот человек, который действительно... Сам еще не понимает, что именно с ним произошло, такой, в, так, в таком некотором наклоне, об, обмотанный в какие-то вот эти пелены, с острым носом, и вот идет. И как-то меня это так впечатлило, что мне захотелось написать песню, в которой была бы какая-то документальность, да, вот это евангельское событие, но как будто бы в таком в документальном фильме показанное. Вот. Ну вот, получилась эта Песня. В среду не стало Четвертый день, как он мертвый Его гроб закрыт, его тело смердит В его доме слезы и стон Но вот приходит учитель Просит открыть пещеру Вы все слышали, как сказал он Лазарю выйти вот, И вот Лазарь выходит из гроба, Завернутый в белые отрядки, Лазарь вдыхает воздух, смотрит перед собой. Люди стояли молча, люди смотрели молча. Что это, что это, что это? Был мертв, я стал живой. Псы задирали морды. Люди смотрели на небо, оно было все таким же, все было, как всегда. Кто-то пошел молиться, кто-то понес доносы, Только воскресший лазарь пошел неизвестный. Беда. Спасибо большое. Сейчас совсем новая песня. Называется ⁇ Зайдем в этот сад ⁇ Наверное, у многих из вас Сейчас. есть такое место, может быть, из вашего детства, может быть, из юности в которой вы мысленно возвращаетесь, которая для вас дорого, дорого как-то, драгоценность такая внутренняя может быть. Может быть, это был какой-нибудь бабушкин дом в деревне или еще что-то. Ну, вот эта песня, это «Путешествие в такие места». Сделать здесь ничего. Спарал, вону В этом маленьком городе, в этом прекрасном саду мы с тобою свои. что а, спасибо большое как у вас звук в зале да потому что здесь здесь такой интерес какой-то новое почему то здесь раньше так не было как другой да а он просто появился просто его не было да ощущение какого хола большого вот причем он здесь такой очень большого холода такой гулкости может потише просто сделать так ну вот э, значит песня идеи смотри тоже хотел спеть сегодня но ну, тоже относительно относительно э, не старая относительно не старая я не помню каким я попал в этот город но я помню каким я ушел.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 Он стоял у метро в дурацком берете И глядел на утренний свет. Я еще не спросил, он уже мне ответил, Но я с детства знал этот ответ. И я кричал, что схожу с ума от испуга И ношу свою пропасть внутри. И он пивнул, если хочешь быть моим другом, Это просто, иди и смотри. И я пошел за ним в ад, и он был мой Вергилий, Круг за кругом показывал ад. Я встречал стариков, которых забыли и детей, на которых кричат И я спросил его, что стряслось в этом мире, неужели осталось лишь зло И он ответил так, понимаешь, милый, здесь не холодно и не тепло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 И пока я в пути буду помнить, как он, улыбаясь, кормил голубей И говорил, выбирай, ведь свой ад и свой рай ты пожизненно носишь в себе Он говорил, выбирай, ведь свой ад и свой рай ты пожизненно носишь в себе Вот мы добрались почти до края. В воду реки не войти без отчаяния. В воду реки не войти без сомнения. В легкую лодку шагну и отчалил я, и понесла меня Жизнь по течению Медленно, медленно Плыл я вдоль берега Мимо дворов беспокойного города Мимо тревоги Реки плыл я туда, где все то, что мне дорого, Ночью и утром ветром попутным будет, что сбудется, лифни и ветры, встречи, концерты, площадь улицы, зная в этом крае реки, впадают в море огромные. Только плыви, просто плыви дарай, тара-рай, тара-рай, дай дай, тара-рай, тара-рай, тара-рай-дай-дай, мерил маршрут и считал расстояние, не выходило чего. Делал я, видел в молочном тумане молчание белое. Озеро, озеро белое. Плыл мимо ярко сияющей гавани, мимо пустынного двигался острова. Чтобы в конце одиночного плавания встретиться взглядами с братьями и сестрами, ночью и утром ветром попутным будет, что сбудется ливыни и ветры, встречи концерты. Площади, улицы, зная в этом крае реки впадают в море огромной любви. Просто плыви, просто плыви и ничего не бойся. Реки впадают в море огромной любви Только плыви, просто плыви Самое гиблое место на свете Есть у меня внутри Там не кричат петухи на рассвете И не горят фонари Там я шагаю под серым небом Сзади придет конвой Делаю, делаю, делаю, делаю Веду себя на убой Слушай мой радостный грех, Из самого гиблого места на свете я поздравляю тебя с тем, что жизнь кончается смертью, с праздником, с праздником, с праздником. Самая страшная буря на свете Рвет и горя в Там перемешаны дождь и ветер, Больше ничего нет, И пьяный кормчий рожи курчит, В трюме спит капитан. Но кто-то глядим по волнам, шагает, Может быть, это к нам. Послушай мой радостный крик И сама была во место на свете Я поздравляю тебя Всем, что жизнь не кончается смертью С праздником, с праздником, с праздником И последняя песня. Я шагаю в твою тишину, оставляя себя на пороге, оставляя пустые тревоги, оставляя чужую вину. Мы сидим за накрытым столом, Мы зажгли эти красные свечи. Мы так рады сегодняшней встрече, Мы сегодня просто живем. М -м -м. Меня, ты уже не услышишь того, кто так долго хотел своего. В звонком воздухе ночи ночей, в теплом запахе куличей стало красным красным вино и распахнута настежь.